Вот так выглядит бурение скважины через плиту перекрытия первого этажа и через подвал с высотой потолков 3 метра. Плодородный слой на участке отсутствует. Вы только посмотрите, каких усилий далось заказчику строительство погреба в цокольном этаже своего дома. Нам, как обычно, интересно буреть в самых необычных условиях и поэтому мы выставляем буровой станок прямо на плиты перекрытия. Готовим инструмент и начинаем работу. Сразу решаем бурить плиту перекрытия 137-мым долотом, так как бетон для буровой установки не является каким-то сложным препятствием. Шарошечное долота марки Т не замечает даже арматуру, мы же используем долото Хьюс кристенсен Оно лучше держит диаметр за счет армированных твердосплавом ЦАП. При первом касании долотом плиты ощущается страшная вибрация, и адреналин в крови присутствует, ведь под нами все же 3 метра пустоты. За считанные минуты проходим армированной арматурой слой бетона. И вот уже шарошка с направляющей опускается в подвал. Нам на этот момент было все очень интересно. И эту скважину мы делали на эмоциях и азарте. Долта находит свое место в земле. Включаем буровой насос и погнали бурить. С первых метров инструмент сильно закусывает, но все же потихоньку начинает дробить залежи многовекового известняка и метр за метром устремляется в недры нашей земли. Понятно, что реализовать циркуляцию раствора на данном объекте не получится, поэтому работаем чистой водой со сливом прямо в погрем. Суммарный объем воды, который понадобился для бурения этой скважины, примерно 80 тонн. С первых метров бурения становится понятно, что придется работать с одновременной обсадкой. Известняк прихватывает инструмент, и мы решаем не рисковать. Неудобство данного объекта еще и в том, что приходится работать в нескольких метрах от проезжей части. Готовим обсадную трубу и к первой привариваем коронку. Начинаем обсадку скважины стальной трубой. Качественная обсадная труба дает возможность бурения с одновременной обсадкой. С первых метров приходится заходить с вращением. Попеременно забориваемся то трубой, то долотом. Подъем инструмента при такой технологии обязателен. Хомут для обсадной трубы тут уже не нужен. Достаточно ключа, чтобы отвернуть пробку опуска. Подборили некоторый интервал обсадной трубой. Теперь очередь инструмента. Неспешно наращиваемся и продолжаем работу. Инструмент у нас по 3 метра, как и обсадная труба. Теперь уже промывка изливается прямо на плиту, и бурение становится более информативным. Неоспоримый плюс данного объекта – это частота под ногами. Минус бурения на первой отметке – пронизывающий ветер. Настало долгожданное и волнительное время для заказчика – наличие воды в скважине 5-кубовым насосом. Насос удобнее и надежнее опускать в скважину прямо на инструменте. Из подвального помещения интересно наблюдать за монтажом насоса в скважину. Вода в скважине есть, воды много. Оставляем насос на прокачке до чистой воды. Конечный результат не может не радовать. Заказчик продолжит свою стройку уже с водой.